что уступки, которые должна Россия совершить для того, чтобы на ней, эти переговоры с ней пошли, а она наиболее заинтересована в этих переговорах, ее экономика разрушается, ее люди гибнут на полях абсолютно никчемной, неподготовленной войны, которую Путин даже не хотел. Он был убежден, что она продлится два дня и влезал в это. Если бы он знал заранее, что ему придется влезть, то, что он влез, он бы в нее никогда не полез. Поэтому то, насколько... Повысилась цена этого переговорного процесса, с моей точки зрения, страшно как бы позитивно, потому что иначе это все чемберленовщина по утихомированию диктатора, который, как мы знаем, никогда не утихомируется.